Ребята, всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим на такую животрепещущую тему, что же нам всем делать. Я проиграл суд, у меня что-то там произошло, у меня уже разные стадии судебных каких-то нервотрепаний, да, и что же нам всем делать. Вообще какой-то паника, кошмар, люди проиграли, люди не понимают, что вообще происходит. Но, во-первых, я вам всем предлагаю успокоиться, набрать воздух, как говорил Задорнов, да, и выдохнуть, плюнув на них на всех. Значит, мы все с вами уже понимаем, мы, взрослые мальчики и девочки, что судов никаких нет, рейфии и подавные вообще это все противоправные, незаконные действия. Как мы с вами действуем, если мы проиграли суд? С районными судами у нас все в порядке. да, У нас выносится приказ в отношении нас, он нам не нравится, мы идем, этот приказ отменяем. Если если сроки пропущены, восстанавливаем ходатайством сроки и все равно приказ отменяем. Все. Дальше, если идет у нас вторая инстанция районный суд, да, либо у нас идет как первая инстанция районный суд, ну, в общем суды, исковое производство у нас идет и выносится решение не в нашу пользу, что же нам делать? У нас есть 30 дней на апелляцию, у нас есть 5 дней на получение Решение отсюда. Если решения нет, ребята, контролируем эти сроки. Пишем обязательно по истечении. Там Не, не пишите там, на пятый день, на четвертый. Прям пишите. Я до сих пор не получил решение суда. Пишите заявление в экспедицию с печатью, чтобы это все было в деле, что вы не получаете. Срок идет. Контролируйте это все дело. Это вам поможет в случае пропуска сроков либо как-то восстановить, либо, короче, написать в апелляции на какие-то нарушения ГПК судьей. Вот, вот, вот здесь вот обязательно все смотреть. Дальше вы подаете в течение 30 дней опеляшку. Вот, в, в основном опеляшка делится, скажем так, на 2-3 блока. Да. В первом блоке вы указываете э, все, все нарушения судей по ГПК, во втором, во втором блоке вы указываете все нарушения материального права судьи, да, что вот это не рассмотрено, вот я считаю так. И в третьем вы выносите свое мнение. Вот, то есть я считаю, что вот ролевали. Значит, смотрите, по материальному и по ГПК на что обратить внимание? Внимательнейшим образом читайте решение судьи. Внимательнейшим. Выписывайте, прям делайте себе сравнительное описание, табличкой как угодно. Все материалы, которые вы принесли, значит, сколько ходатайств она отклонила, какие она приняла в дело, но не рассмотрела, не описала в своем решении, какой документик вообще там, я не знаю, Выпал из ее поля зрения все, что вы заявляли, а для этого вы должны взять все аудиопротоколы из заседания судов, да, посмотреть все протоколы, которые были составлены судьей, сличить их, если там что-то, по вашему мнению, важное отсутствует, вы должны это указать в замечании, что... Вот это не внесено в протокол. В аудиопротоколе он есть, минута такая-то. Или там еще как-то, да, что это есть, указывайте. Все, все, все указывайте. Потом пишите мнение: почему, по вашему мнению, да, вот это важно, что это могло изменить исход дела. Вот что важно. Подавайте пиляжку совершенно спокойно. Дальше мы с вами будем играть такую веселую игру «Зарница», называется замучий судью», «Замудохай». Значит, вы подаете апеляшку, и следующим вопросом вы делаете, можете делать два действия, но либо одно, либо другое, таким образом. Первое действие вы делаете, значит, ей заявление судье. И просите в этом заявлении вынести дополнительное судебное решение. Что значит дополнительное судебное решение? Это значит, что в дополнении к тому решению, которое есть, вы просите разъяснить вопросы. То есть вы все проанализировали и прям спрашиваете, а почему вы вот это вот не описали? А на основании какой статьи вы вот это вот не описали? То есть понимаете, в чем дело? Это вам даст очень хорошее подспорье в эпиляции. Каким образом это вам даст? Вы обращаете, когда внимание судьи, у судьи по ГПК прописано все четко. Все, на что вы ссылаетесь, она должна дать мотивированный ответ. Почему она это учитывает в решении суда, либо почему она это не учитывает. Но поскольку у нас судьи это конвейерное производство, да, они клепают как хотят, у них шаблонное решение, они очень часто даже не обращают внимания, что вы там в дело прикладывали, они клепают по шаблону но потому что писать описывать каждый процесс и каждое решение нет у них времени ребят поэтому наша задача отвлечь ее и сказать нет гражданочка, судья давай-ка ты будь любезна я тебе подала вот это вот это вот это вот это в решении нет мотивировочной части почему ты не, не, не написала в определении да вот перед решением почему ты не описала на каком основании ты вот это отклонила на каком основании ты вот это отклонила Почему этого нет? вот И вы подаете ей вот такое вот заявление. А после того, как вы подали это заявление, ваша задача следующая. Ваша задача остановить апелляцию. Вот. Так, кто запутался, повторяя еще раз процедуру. Да, через 5 дней получаем после заседания, после вынесения решения в судебном заседании, получаем решение суда, да, решение суда должно вступить в законную силу. У вас э, есть 30 дней на апелляцию. Вы совершенно спокойно анализируете, пишете апелляцию, подаете апелляцию совершенно спокойно в течение 30 дней, подали апелляцию и тут же пишете, тут же пишете, значит, на дополнительное решение судьи. То есть что мы этим выигрываем? Ребят, мы этим выигрываем время 30 дней, вы там практически в последние дни от 30 дней подаете эту апелляцию, внимательнейшим образом все анализируете, внимательно-внимательно, да, затягиваем, затягиваем, чтобы вам выплаты не назначили. Вот, и вы, значит, пишете на дополнительное решение. Вот, можете написать на дополнительное решение, знаете, что оно не будет отменять, оно будет точно такое же, только оно будет более мотивированное и более расширенное. Вот, вы отзываете, вы написали вот это вот дополнительное решение. Дальше вы его подаете в экспедицию, получаете там штампик да, и пишете заявление на отзыв вашего, вашей апелляционной жалобы в связи с тем, что вы подали на дополнительное вот решение суда. Вот эту вот апелляшку вам возвращают. Да, ну там тоже какое-то время пройдет, ее возвращают. Вот. Потом вы получаете а, вот, дополнительное решение. После того, как вы получили дополнительное решение, вы уже можете подать уточненную апелляцию. Ее вам вернут на уточнение. Вот. Вы уже можете подавать уточненную апелляцию. Совершенно спокойно подаете. И у вас а, появляется очень много и времени, и, по крайней мере, мотивов от судьи. И там она вам, ребята, когда она уже будет писать своей головой, вы ее поставите в очень трудное положение, потому что вы ее заставите описывать ее беззаконие, понимаете, а это очень сложно. Иногда доходит до смешного, что она будет применять статью, в которой четко написано, что в этом случае там ИСЦУ должно быть отказано, а она будет ссылаться на эту же статью и говорить, что я, допустим, приняла иск на основании статьи такой-то. Ну вот такие вот моральные. Судьи, вы вот это все выписываете, добавляете в апелляцию и зафутболиваете апелляцию повторно. И вот у вас, значит, идет уже апелляшка. Пока идет апеляшка, понятное дело, пока вы там не разберетесь, никаких приставов а, в действие включаться не может. Вот, проигрываете апелляшку или выигрываете апелляшку, там уже по, по обстоятельствам, да. Какие варианты следующие могут быть? Вы можете запрашивать у судьи точного разъяснения всех принятых ей решений, задавать ей любые вопросы, играть вообще в полного дурака, а я вот не поняла, почему тут вот это или вот это, или почему вы вот здесь вот так вот, чтобы она вам дала исчерпывающее разъяснение. Если вам не понравились эти исчерпывающие разъяснения, подавайте еще раз. Вам вообще не запрещено это делать, у вас есть такое право подавать значит, заявление на разъяснение решения судьи вот и пользуйтесь этим правом ребят пользуйтесь а то у нас все берут решение суда и не понимают а почему так судья приняла решение задавайте этим вопросы задавайте ей неудобные вопросы пусть она отвечает или он пусть отвечают задавайте они правда там уже там на второй на третий раз и хинею несут вот злятся прям там в истерике пишут ну в общем задавайте провоцируйте дальше следующее Мероприятие нас ждет, да, нас ждут судебные приставы. Так вот, против вас возбудили исполнительное производство. Вместе с исполнительным производством номер дела такого-то возбуждают производство, на, возбуждают дело по взысканию с вас исполнительского сбора. Как правило, ФССПшники очень наивные и глупые товарищи, вот, и они это все делают в одном деле, объединяют эти дела, хотя это неправильно, это запрещено, вот, ребят, идете к приставу, совершенно спокойненько, говорите, отдайте а ко мне под фотографию, я сейчас все отфотографирую, все вот эти дела. Вам важно выяснить, отдельные это дела или совместные. Если дела объединены и исполнительный сбор в том же деле назначен, дата там определения вынесена, вы делаете следующее: вы подаете иск на основании этого подаете иск в суд. Вот что иск в суд должен звучать следующим образом. Значит, прошу отменить или уменьшить. В общем, у вас иск на оспаривание исполнительского сбора. Вот такой вот иск. И дальше вы там пишете, что я прошу либо отменить, либо уменьшить в связи с какими-то обстоятельствами. Там пенсионер, либо еще что-то. В общем, там социальный какой-то человек. Да? Ну, в общем, либо просто не могу заплатить по каким-то там обстоятельствам. Да? Пишите все, что хотите. Вам самое главное подать. После того, как вы подали, вы приносите этот, это исковое заявление со штампиком, приносите приставу и говорите, что я прошу приостановить исполнительное производство в связи с тем, что я испар, оспариваю исполнительный сбор. Он приостанавливает. Ребята, когда там это все будет, дофиг да его знает. Вот понимаете, ваше дело дальше затянуть. Чтобы это все даже не в первом чтении закончилось. Дальше уже развлекайтесь как хотите, пишите, там, я не знаю, в больницу попали, все что угодно. Просите перенести, там запретите против без вас там как-то рассматривать и так далее. Вот, если вам назначили упрощенное производство, просите перевести в обычное производство, да. Что не надо мне рассматривать в таком производстве, давайте я хочу в обычном производстве. Просите, просите, вы имеете на это право. Вот поймите, что у вас больше прав, чем у них. Они всего лишь должностные лица. Они работают на вас. Как вы скажете, так и должно быть. Просто вы не заявляете. Заявляйте им про это. Дальше. Пока вы там развлекаетесь с приставами, у кого ипотека, у кого выселение. Ребят, значит, исполнительное производство возбуждается да, на реализацию ипотеки. Запомните, на реализацию ипотеки. Если э, у вас идет реализация ипотеки, вы приостанавливаете это дело на основании того, что должно быть законное решение суда на выселение. Сначала решение суда на выселение, а потом реализация ипотеки. Никак иначе. Вот, то есть выселить вас не могут без законного решения суда на выселение. Вот это очень важно знать и понимать. Дальше, ребят, если у вас кредиты какие-то, да, затягиваем максимально. Вот три года успеете затянуть, срок исковой давности, срок у нас по исполнительному производству, срок исковой давности 10 лет, а по исполнительному производству 3 года, имейте в виду. Вот, затягивайте. Что еще у нас тут такого из веселых мероприятий? Даже если вот это все не получилось, даже если вы понесли убытки, с вас взыскали, украли деньги через банк, да, сняли с карточек и так далее, не стоит отчаиваться. Идем, значит, в полицию и пишем заявление на кражу. На кражу со счетов. Если у вас пенсию украли или социальные выплаты, вы возьмите у тех товарищей, кто вам эти социальные выплаты делает, возьмите справочку о том, что вам ежегодно, там ежемесячно перечисляются в такой-то сумме такие-то выплаты. Вот, вы идете с этой справочкой в полицию, не пишите заявление, что так и так. Вот у меня была пенсия. Сначала вы идете, кстати, в банк свой. Вот, рекомендую вам сходить в банк и написать, что вы не имеете права, потому что это социальные выплаты. Прошу полностью все вернуть в полном объеме. Они, как правило, возвращают банки. Если банки не возвращают то, а, кстати, в этом заявлении напишите, что иначе в отношении вас будет вот 10.69 и персональная ответственность вам светит. Вот этому работнику банка так и заявите, кто будет принимать это заявление. Если банки ни черта не делают, вы идете с этим заявлением, либо по всем подобным случаям, там, где вы потерпели убытки какие-либо, вы пишете на персональную ответственность должностных лиц, тех должностных лиц, которые допустили а, незаконное производство либо произвол вас, да, и вас там ограбили каким-то образом, вы считаете это незаконным. Вот, вы, значит, пишете, что так и так меня вот украли, обокрали, там можете в полицию подавать на какую-то кражу, они проведут расследование, если они ничего вам не сделают, вот, что у вас тут обворовывают, квартиру забирают, там, счета грабят и так далее. Если они ни черта не делают, то бишь бездействуют. Идете в мировой суд, подаете два иска, это разных два производства. Первый иск у нас подается на моральный ущерб. Вот, у меня на канале есть образец иска по моральному ущербу. Он до 500 тысяч. Пожалуйста, подавайте. Вот, смело можно ставить 500 тысяч с каждого. Кто вас там обидел, полицейский за вас не заступился, банкир, там еще кто-то, подавайте на моральный ущерб, мировой суд, совершенно спокойно. Ну, у меня там, кстати, образец для искового производства, вы можете сделать для приказного производства, там немножко формат поменять в интернете, посмотрите, шаблончики, как это делается, там ничего сложного нет. Дальше, значит, вы можете подать на возмещение материального убытка, для этого вы должны взять все справочки что у вас украли, в каком объеме да, сколько со счетов списали, куда списали, кем списали дальше вы берете все материалы дела кто вел кто бездействовал, какие там прокуратура, кто конкретный человек вот, какие там полицейские след, следаки конкретные люди ребят конкретные фамилии явки пароли где работают и пишем на них в суд прошу значит в качестве там персональной ответственности, за бездействие в отношении там меня тролливали взыскать такую-то сумму, да, или или напишите там я не знаю мои убытки возместить убытки вот этим вот этими людьми причиненные вот и пишите вот такое вот заявление в мировой суд можете кстати в порядке искового производства в районный суд как хотите вот ребят вот такой вот полигон у нас действий есть для, для тех, кто уже отчаялся, не отчаивайтесь. Еще можно очень-очень весело поиграть и потрепать им нервы. Вот. Я точно знаю, что наших служак за это увольняют, причем очень хорошо. Денег таких с вами расплатиться нет. А убытки им присуждают. Еще как присуждают. Особенно вот как у меня там три раза мне один и тот же следователь отказал. Три раза я им писала. Сейчас это все собираю. Вот у меня дело приняли. Вот. Поэтому, ребята... Вперед! Если они не хотят работать, значит, пускай они за нас платят. Какие проблемы? Вот и все. Кстати, у кого борьба с управляющими компаниями? Совершенно спокойно пишем иски на персональную ответственность должностных лиц, которые допустили, подали на вас иск, суд взыскали, персонально пусть несут ответственность. И вот в этом иске вы уже как раз таки пишете, да, на материальное покрытие, возместить материальный ущерб. И вот там вы пишете все, все свои... Доводы, которые районный суд по их искам отмел у вас. Вот там и пишете, что я не я, лошадь не моя. Я вообще этих товарищей первый раз вижу. Они из меня незаконным способом что-то там выманили, изъяли, ли, тра-та-та, вот, вот такие убытки я понесла. На основании того-то, того-то считаю, что это необоснованное обогащение. Договора нет, этого нет, этого нет. Они не участники жилищных отношений по гражданскому законодательству. У нас нет гражданско-правовых отношений. Ну и в общем, Весь наш вальс, все им излагаете. И дальше уже, ребят, они будут доказывать в суде, что они имели право а, с вас эти деньги вздергивать. Вот, все. И можете подавать вообще на всех, можете обогатиться и озолотиться, да, и на приставов подавать, и на работников полиции, и на персональную ответственность, управляшек, прям конкретно, пофамильно. Пусть платят сами, не на ООО подавайте, а персонально, на тех должностных лиц, которые а, выполнили действия, которые привели к вашим убыткам. Персонально пусть отвечает законодательство на вашей стороне, на стороне граждан. Вот. И в суде уже будут они доказывать, что они имели право, или они что-то там правильно все сделали. Вот и пускай доказывают. Вот, ребят, вот такие вот у нас есть варианты. Поэтому бой, бой проигран, но не проиграна война. Победа будет за нами. всем